Всем привет, ребятушки. Мы сегодня уже в где мы, Лен, находимся? в Городской области. Городской область, Волдай. Волдай, да, Валдаи, на рыбалке. Вот выставились, попробуем. Есть тут рыба, нету Приехали над водоем. Водоем не будем как называть. Ну, разговорить как называется. Просто водоем. Волдай. лички стоят. 20 штучек поставим, ждем. Было бы неплохо, если бы Платва угу. У меня приколка есть. Полтора где-то. Что-то мелкое поклевывает, бля, слушай. Ясно. Может быть. Царь рыба. Ага. Всех водоемов. Да что ж ты будешь делать-то? Опять меня без мотыленная наставила. тоже да, парашишь надо было дома червей копать да вот она <смех> <О>! <смех> царь рыба ешь но вес тебя только нету бляха муха вот он мне мозги си компасировал Отдай, парень. Думаю, надо выпить. Ну, за первую рыбу-то, настоящего рыбака. О, ладно, молчик. <свят> вот за настоящую рыбу. <свят> вот это уже... Уха, уха. А, да. Вот тут оранжевый. Чуть это выше отбери это от одна. что-то одна повыше. А я повыше взял. Пол воды где-то. Чтобы илшебь. Время 9.20 где-то. Сейчас покажу да. вам флажочек. Так, где он там родимый? Вот он. Давай, Олег. Все, потаски. Надо думать, не знаю. Ушла. Ушла? Угу. Жалко. Метр два протянул ее. Ага, -а. надо было еще подождать. Надо да. было, да, подождать все-таки. Метр два протянул. Ну ладно. Видите? Вообще, пожалуйста, в, в, в сторону Леска запуталась. Что, а не? <свят> вот она, ребятки. А, Касается. Знаешь, что я не взял лен? А? Земник, ёпта. Так, смотрим, там еще загар идет, пошма. Там еще удалеки на да, загар. А, ушла. Ну, не знаю, такая по потугам нормальная была Она его раздолбала Конкретно убила Интересно уже она его завела. Ну все, она его убила. Так, ладно, пойдем за всю. сразу глубину мерим. Бинар вообще нету. нет ну, Есть нету, хуй нет, сбросила. Оттащила. Блять, крупный для него, на короче. ребят, поклевка. Тут, кстати, была поклевка. Борода. Посмотрим, что есть, нет. Ой, скорее всего, бросил, сильный удар был. Да. Как А? Да, отмотал и бросил. Смотрите, ребята, клевка. Я кожок не сработал. Было мне как-то раз так. либо бросила Туда, ребятки флажок не сработал а? флажок не сработал Где? вот на этой Только -только, да? он крутил крутил крутил крутил а вот он не да вот я помню звук был Ничего, я не... Выпили. Ну, пьяный. Ну, в как Надо же выпить. Правильно? Я... Сейчас проверим, что-то. Ага, все. Кидаем дальше, пошли. Живой хоть, нет? Не. Полностью. Все вытащил, да? Ай, блин. Что, нету? Нет. А все вытащил, да? Все вытащил. Идет. Можешь мелкие, просто не чувствуешь Ну тащи ты, что ты? Трава Трава. Вот, сучка, за колягу. Вот, зараза-то ага. Ну все, кидайся, все он ну, там берет. дальше А, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Я тебе про нее говорю, а ты про кубер. А, там еще. Ага. Давай это еще посмотрим, что. Может тут что есть. Тоже скинул, да? Смотри. Издевается, наверное. есть что? -то?